Бонжух лизами! Здравствуйте, друзья! Пирог называется «Я его слепила» из того, что было, а получилась вкуснота и красота. Захотелось чего-нибудь вкусного к чаю и по-быстрому. Открыла холодильник и взяла все, что плохо лежало. И получился у меня пирог «Творожная роза». А что там было в холодильнике? Тесто фило, купленное для другого рецепта, да и забыто. А теперь вон как пригодилось. Я обильно смазываю листы теста фила растопленным сливочным маслом. Собираю их в гармошку по два листа. Сворачиваю в калачик. Это будет основа пирога. Выкладываю ее в центр формы. Все остальные полоски теста обвиваю вокруг этой основы до получения вот такой розы. Смазываю розу остатками масла и убираю в духовой шкаф на 10-12 минут при температуре 170 градусов до появления легкого румянца. А пока приготовлю начинку. Молоко взбить с яйцами. Добавить сахарную пудру или сахар когда он полностью растворится, ввести творог. Тщательно соединить все ингредиенты. В полуготовый пирог залить жидкую начинку. Нужно сделать так, чтобы она проникла во все складочки теста. Выпекать пирог еще 25 минут при температуре 170 градусов. Как только пирог немного остынет, присыпать сахарной пудрой. Получилась творожная запеканка, обрамленная тонким и нежным тестом. Вкуснее всего такой пирог в теплом виде. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю, бон аппетит и абьянто!